до самых высоких постов в условиях меритократии. Например, вы бы наняли кардиохирургов, потому что они хороши в хирургии сердца, а не из-за того, как они выглядят или кто их родители. Меритократия – это единственный справедливый способ управления обществом, а справедливость важна для людей всегда и везде. К тому же она хорошо работает. Меньше людей умирает на операционном столе, когда вы поступаете таким образом. На протяжении многих поколений американское общество работало именно так. Если бы вы были умны и упорно трудились, вы могли бы конкурировать практически на равных с любым другим жителем Америки. Они говорят вам, что это никогда не было правдой, но это было правдой. Это называлось американской мечтой. Люди переехали сюда со всего мира, чтобы приобщиться к этой системе. Но с ней возникла политическая проблема. Если у вас меритократическое общество, довольно трудно играть в расовую политику, потому что раса не играет никакой роли в продвижении. Индивидуальная инициатива, это то, что важно. Групповые интересы не имеют значения в меритократии. Сейчас это может показаться вам идиллией. Это может звучать как страна, в которой вы хотели бы жить, но для демократической партии это была катастрофа. Как вы приводите своих из? избирателей на выборы, если они не пострадали по расовому признаку. Это трудно. Поэтому в конце движения за гражданские права, в конце концов законодательство, гарантирующее равенство перед законом, уже было принято, демократы ввели новую концепцию. Они назвали это позитивными действиями. Идея состояла в том, чтобы наказать или вознаградить американцев в зависимости от цвета их кожи. По иронии судьбы, это была именно та порочная практика, которую движение за гражданские права было призвано искоренить. Расовая дискриминация была однозначно неправильной. В этом и был весь смысл перестрелки на мосту Эдмунда Петтиса во время марша на Вашингтон. «О, но нет», — сказали демократы, хитро перекрашивая лозунги на сарае. «На самом деле, расовая дискриминация может быть хорошей. Все зависит от того, кого дискриминируют». Таков был их аргумент. Это все еще их аргумент более 50 лет спустя. Но даже сейчас, по прошествии стольких лет, большинство людей, если вы объясните это ясно, на самом деле не купятся на это. Подождите, я не могу устроиться на работу, поступить в колледж или получить федеральный контракт, потому что я родился с неправильным цветом кожи. Это звучит неправильно. И, конечно, они правы. Позитивные действия — это неправильно. Это совершенно аморально. Это совершенно несправедливо. И теперь, впервые за много лет, демократическая партия вынуждена защищать это публично. Верховный суд сейчас распространяется. Демократы дело о позитивных действиях при приеме в колледж в Гарварде, особенно потому, что они понимают, что их власть зависит от сохранения созданной ими системы расовой дискриминации. Демократы защищают то, что невозможно защитить, с максимальной яростью. К сожалению для них это не так-то просто сделать. Позитивные действия – это не только само определение расизма. Это еще и крайне неловко в своих деталях. Чем ближе вы подходите к этому, тем более неловко. Когда вы возвышаете людей на основании их внешности, вы, как правило, получаете не очень впечатляющих людей. С чего бы вам это делать? Если вы не покупаете сенсозащитный крем, тон кожи совершенно неуместный критерий. Судья Верховного Суда Сони Сотомайор невольно высказала это мнение. Сегодня Сотомайор открыто признает, что получила свою работу благодаря позитивным действиям. Она была полностью и явно не квалифицирована для этой должности. Обама выбрал ее из-за того, как она выглядела. Сейчас это может показаться безумием, но это произошло на самом деле. Никто с этим не спорит. Сегодня мы видели последствия этого во время устных премий. Сотомайор совершил ошибку, которую никогда не допустил бы ни один студент первого курса юридического факультета. Она неоднократно термины де-факто и дю юри. Теперь, если вы юрист, это немыслимая ошибка. Это все равно, что на вашей местной станции техобслуживания перепутать бензин с дизельным топливом. Этого не происходит, потому что эти термины имеют совершенно разные значения. Де-факто означает нечто такое, чего нет в законе, но что все равно происходит. Де-юре означает нечто такое, что происходит и что санкционировано законом. Видите разницу? Конечно, вы это делаете, и вы даже не судья Верховного суда. Сони Сотомайор этого не видит. Смотрите. Так что даже если у нас сейчас есть дискриминация или сегрегация, Конгресс не может смотреть на это, потому что у нас определенно есть сегрегация де юри. В нашем обществе к расам относятся совсем по-разному с точки зрения их доступа к возможностям. У нас в Америке по закону существует расовая сегрегация. Это то, что только что сказала судья Соня Сатамайор. Почему эта женщина одета в халат? Даже после того, как судья Алита поправил ее, мэр продолжал повторять это. По ее словам, в 2022 году будет сегрегация. Джим Кроу все еще числится в списках. Окей, это общество, созданное позитивными действиями. Сони не знает, что означает «де юри». Таджи Браун Джексон не может определить, что такое женщина. Трудно представить себе более ужасный случай против позитивных действий, чем его результаты. И так будет всегда, потому что цвет вашей кожи не имеет значения. И если мы в это не верим, то все рушится. Так что по мере того, как продолжались споры, аргументы против позитивных действий каким-то образом становились все сильнее. Посмотрите на этот обмен мнениями между Бретом Каваной и генеральным прокурором штата. Как классифицируются заявители из стран Ближнего Востока? Из Ордании, Ирака, Ирана, Египта и тому подобного? Я понимаю, что, как и в других ситуациях, когда они могут не вписываться в конкретные поля общего приложения, мы полагаемся на самоотчет, и мы хотели бы спросить. Вы знаете, что они могут добровольно указать свою конкретную страну происхождения, но если они честно поставят галочку в одном из полей, в каком из них они должны проверить? Я не знаю ответа на этот вопрос. Поэтому просто хочу напомнить вам то, что вы уже знаете, но, вероятно, никогда не задумывались об этом. Правительство США собирает данные о расах людей. Сейчас в обществе, где мы все равны, как граждане перед законом, зачем им это делать? Именно так поступали нацисты. Итак, мы против отслеживания людей по признаку расы, не так ли? И когда так много поставлено на карту, как нам определить чью-то расу? Сколько времени пройдет до того, как мы начнем сдавать анализы крови или измерять форму головы людей? Это делалось и раньше. Это происходит в других странах и по сей день. Это действительно действительно мрачно и отвратительно. Поэтому вопрос, который был задан на бирже, заключался в том, какой ящик проверить жителям Ближнего Востока? О, понятия не имею. Но, конечно, все знают ответ. Если вы хотите, чтобы они поступили в конкурентоспособную школу, лучшим выбором для этих выходцев с Ближнего Востока было бы идентифицировать себя как чернокожих. И исследования это доказывают. Согласно исследованию 2009 года, проведенному социологом Принстона Томом Эспеншейдом, выборочные школы в настоящее время повышают количество чернокожих абитуриентов до такой степени, что белые получают 310 баллов по сет за то что они белые. Азиаты наказываются 450 баллами за то, что они азиаты. Поговорите о системном расизме. Как это разрешено в этой стране? Хороший вопрос. И если уж на то пошло, это системный расизм, и это именно то, что это такое. Это расизм на системном уровне усилился за последние десятилетия. На случай, если вы не заметили, в 2020 году суд первой инстанции установил, что в Гарварде цвет кожи был определяющим при приеме более половины всех поступивших афроамериканских абитуриентов и примерно треть латиноамериканских абитуриентов. Как, кстати, покровительственно вы к ним относитесь? Посмотрите на эту диаграмму. На ней показан средний балсет для поступивших студентов по расовому признаку Гарвард с 2000 по 2017 год. Почти невероятно, насколько отличаются стандарты. И это происходит, конечно, не только в Гарварде и не только в других школах, но и во всем обществе. Несколько лет назад старший научный сотрудник по имени Марк Перри обнаружил, что чернокожие и латиноамериканские студенты пользуются большим преимуществом при поступлении в медицинские школы. Чернокожие студенты, у которых результаты тестов были ниже среднего, имели в 7 раз больше шансов быть принятыми в медицинскую школу по сравнению с белыми студентами с аналогичными результатами ниже среднего, и у них было в 9 раз больше шансов по сравнению с азиатскими студентами с аналогичными результатами. Это медицинская школа. В конце концов, у вас будут плохие врачи. Не потому, что из афроамериканских студентов получаются плохие врачи, а потому, что процесс отбора людей на основе таких несущественных критериев, как цвет их кожи, является безумием. Это не имеет никакого отношения к медицине вообще. На самом деле, сама практика дискредитирует медицинские школы, которые ею занимаются, потому что это настолько антинаучно. Это должно вас встревожить. Но подождите, становится еще хуже. Вот обмен мнениями с сегодняшнего дня. Кларенс Томас спросил генерального солиситора, в чем могут заключаться образовательные преимущества, позитивных действий. Вот ответ. Итак, наиболее конкретный возможный сценарий – это торговля акциями. И есть исследования, которые показывают, что расово различные группы людей, принимающих торговые решения, работают на более высоком уровне, принимают более эффективные торговые решения. И механизм там заключается в том, что он уменьшает групповое мышление, и у людей возникают более длительные устойчивые разногласия, и это приводит к более эффективному результату. Я думаю, что я не придаю этому большого значения, потому что я тоже слышал подобные аргументы в пользу сегрегации. Продолжение следует... Таким образом, расовые квоты снижают групповое мышление и допускают разнообразие точек зрения. На самом деле вы живете в обществе, которое определяется расовыми квотами. Стало ли здесь больше или меньше группового мышления, чем было, когда вы были ребенком? Стало ли больше или меньше разнообразия взглядов, чем было раньше? Это безумие. Но дело в том, что для Кларенса Томаса это прозвучало очень знакомо. Цитирую, «Я тоже слышал подобные аргументы в пользу сегрегации», — сказал Томас, выросший под руководством Джима Кроу в Джорджии. Неудивительно, потому что все Российские аргументы звучат одинаково, потому что в основе своей они одинаковы. Дайте мне это. Из-за того, как я родился, тогда это было неправильно. Сейчас это также неправильно. Разница в том, что мы больше не признаем жертв этого, и большинству из них слишком стыдно сказать хоть слово. Но миллионы из них существуют по определению. Есть такие люди, как Кейтлин Янгер, белая девушка из среднего класса из Техаса, у которой нет никаких семейных связей или особых преимуществ. Все, что у нее было, это трудолюбие и интеллект. Она набрала почти идеальные 1550 баллов по сет, по-видимому так, что система была достаточно справедливой чтобы признать ее достижения. Ей сказали, работайте усердно, поступайте правильно, и вы будете вознаграждены. Но она этого не сделала, и мы знаем почему. Ей отказывали во всех отборных колледжах, в которые она подавала заявление из-за ее цвета кожи. Как вы к этому относитесь? Как к этому относятся либералы? Действительно ли кто-нибудь хочет жить в такой стране? Если вы хотите, то Кристин Кларк хочет. Кларк руководит так называемым отделом гражданских прав Министерства юстиции. Кларк получила эту работу не потому, что она заботится о гражданских правах. И нет, ее наняли, потому что она выступает против гражданских прав, и у нее есть вся ее общественная жизнь. В 2020 году у нее тоже будет дисбаланс. Кларк публично заявила, что ее политический оппонент должен быть убит в ответ на видео, на котором люди скандируют огонь. Фаучи. Вот что она написала. Мы цитируем. Глава отдела по гражданским правам. Эти люди должны быть публично идентифицированы и названы. Им должно быть запрещено лечение в любой государственной больнице, если и когда они заболеют, и им должно быть отказано в страховании по их страховке. О, просто уничтожьте их. Хорошо, это было ее решение. Таким образом, позитивный действия позволяют сумасшедшим жестокими фантазиями, таким как Кристин Кларк, прийти к власти. И они могут это сделать, потому что по мере того, как они становятся все более могущественными, они продолжают утверждать, что они жертвы. Но они не жертвы. Кристин Кларк училась в частной школе до того, как поступила в колледж. Конечно, она продукт привилегий. Интересно то, что даже когда вам говорят, что позитивные действия — это самая важная социальная политика, вам не разрешается выделять какого-либо отдельного человека, который получил от этого выгоду. О, это здорово. Но вы не можете сказать, что получили свою работу из-за этого конечно же, это категорически запрещено выкладывать. Такие люди, как Кристин Кларк, не подходят для той работы, которую они занимают. Это оскорбление защищенных групп населения. Но как поживают эти защищенные группы? Получают ли они пользу от поколений позитивных действий? О нет, это не так. Дети врачей получают пользу от позитивных действий, и мы знаем, что результаты СЭД для чернокожих старшеклассников по-прежнему ужасны. Им никто не помогает. 25% азиатских старшеклассников в Мичигане, например, набрали в прошлом году более 1,4 балла по сет. Какой процент чернокожих детей набрал 0? Так как же им помогают в том, что им больше не помогают, детям руководителей некоммерческих организаций, врачей, ведущих сетевых новостей и Барака Обамы. Они все получают выгоду, но люди, которые в этом нуждаются, не получают никакой пользы. На самом деле их полностью игнорируют. Это бессмысленно, это аморально и смешно. И поэтому неудивительно, что аргументы, которые мы слышим сегодня, в пользу этого. Согласно Scientific American, например, наука навязывает систему расовой дискриминации. Это реально. Цитирую, Верховный суд может уничтожить позицию позитивные действия в сфере высшего образования и специалистов STEM. Наука должна противостоять превосходству белых и научному расизму, который подпитывает аргументы против нее. Значит, вы сторонник превосходства белой расы, если вы против расовой дискриминации, хорошо сейчас в нормальном мире, вы бы просто отмахнулись от этого, потому что это ненормально. Это противоположная истине. Вы же не расист, если спорите от имени общества дальтоников. Вы хороший человек, спорящий против плохих людей. На самом деле вы спорите против расистов. Но они перевернули это с ног на голову и успешно заставили людей замолчать. Поэтому генеральный солиситор Джо Байдена, бывшая мисс Айдаха, которую он нанял, утверждала, что позитивные действия каким-то образом жизненно важны для национальной безопасности. Наблюдатели за нашими вооруженными силами знают по горькому опыту, что когда у нас нет разнообразного офицерского корпуса, который в целом отражал бы разнообразную боевую силу. Страдает наша сила, сплоченность и боеготовность. Таким образом, достижение разнообразия в офицерском корпусе является важнейшим императивом национальной безопасности. И в настоящее время достичь этого разнообразия невозможно без учета расовых соображений, в том числе в академиях национальной службы. Военный опыт подтверждает то, что этот суд признал в деле Грудера, что в обществе, где раса, к сожалению, все еще имеет значение во многих отношениях. Достижение разнообразия иногда может потребовать сознательных действий со стороны наших ведущих учебных заведений. Хорошо, так она знает что-нибудь об этом предмете Мисс Айдаха. А вы знаете, не так ли? Нет, она не знает. Вооруженные силы США были единственным наиболее впечатляющим институтом в американской жизни на протяжении многих поколений именно потому, что они были меритократическими. Потому что люди продвигались вперед на основе индивидуальных усилий, а не на основе групповых интересов. Она была полностью коррумпирована в самом последнем поколении, и эта коррупция ускорилась при Джо Байдене. И в результате, этого армия сейчас резко отстает от своей цели набора, потому что никто, ни один нормальный человек любого цвета кожи, не хочет вступать в военную систему. Это правда. Они разрушили армию этим ядом разума, который является злом. Это было злом, когда это практиковалось на юге 60 лет назад, и это зло сейчас. Виви Крамасвами, предприниматель и автор книги «На Цежер», он окончил Юльскую юридическую школу при Гарвардском университете. Он присоединяется к нам сегодня вечером, так что большое вам спасибо, что пришли. Почему это так? И я замечаю, что никто справа не хочет прикасаться к этому, потому что они боятся или что-то в этом роде. Я не знаю, почему так трудно защищать меритократию дальтоников, ведь это америка. Но почему вы думаете, что это важная борьба? Послушайте, это важно по очень многим причинам. Но первая из них, даже исходя из моего собственного опыта работы в некоторых из этих элитных учреждений, Такер, заключается в том, что позитивные действия просто не помогают даже тем людям, которым они должны помочь. Потому что если бы это действительно помогло этим людям, то вам не нужно было бы применять его к тем же группам, чтобы попасть в школу-интернат, которые тогда должны быть точно такими же группами, которым это выгодно, и поступающими в колледж, которым затем нужно извлечь выгоду из того же самого. Он, вы поступаете в аспирантуру, кто же тогда те самые группы, которые извлекают из? этого выгоду в профессиональной рабочей силе если бы это работало вам бы это не понадобилось на каждом этапе каскада и вот в чем дело такер Никто не выступает за позитивные действия в НБА. Никто не выступает за позитивные действия в НФЛ, потому что они знают почему. Это разрушило бы баскетбол и разрушило бы футбол. Никто из нас не захотел бы это смотреть. Почему мы думаем, что это как-то отличается, когда речь заходит о науке или технике? И я скажу вам по своему опыту в классе или где-то еще, я думаю, что это именно то, что происходит в нашей культуре. Это нападение на меритократию и нападение на совершенство. И я думаю, что это посягательство на американскую душу. Мы должны вернуть заслуги Америке. Вероятно, именно поэтому большинство легальных иммигрантов на самом деле легально приезжают в эту страну. Именно поэтому мои родители приехали сюда. И мы рискуем потерять ее, если не прекратим позитивные действия, что, я думаю, у Верховного Суда есть возможность сделать прямо сейчас. Это совершенно правильно. Люди со всего мира понимали, несмотря на то, что нам говорит Академия, что это была довольно справедливая система, во всяком случае самая справедливая в мире. И в результате они пришли сюда. Я просто не понимаю. Если НБА слишком важна, чтобы разрушать ее позитивными действиями, то почему это нормально в летных школах или медицинских школах? В этом нет никакого смысла, Такер. Теперь давайте рассмотрим лучший контраргумент. С другой стороны, особенно в контексте Гарварда, не так ли? Потому что это дело рассматривается в Верховном суде. Оппоненты скажут, что они допускают прием наследства. Так почему же вы просто против позитивных действий по признаку расы? Вы знаете, каков мой ответ на это. Отлично. Давайте избавимся Отлично. от них обоих. Давайте, Давайте вернемся к мере. И если вы хотите избавиться от признания в наследстве, я соглашусь на эту сделку. Моему ребенку не нужна опора, чтобы поступить в Гарвард только потому, что я туда поступил. Предоставьте это лучшим игровым условиям. Пусть лучшие добьются успеха. Самые успешные в учебе добьются успеха. Самые спортивные добьются успеха. Это Америка. Это то, что нам нужно возродить. И Консерваторам на самом деле нужно быть более смелыми в своих заявлениях. Это то, что я бы сказал, что они безусловно делают, потому что это действительно основополагающая концепция. Если мы не все равны как граждане, тогда в чем смысл? Вивик, я ценю то, что вы пришли, и так четко отстаиваете это основное американское обещание. Спасибо вам. Спасибо вам. Итак, в Бразилии только что состоялись президентские выборы. Второй тур был в воскресенье. Согласно официальным данным, действующий президент Джаред Болсонару едва не потерпел поражение от своего крайне левого осужденного преступного оппонента Лулы де Сильва. Перевес в победе составляет менее 2%. Сейчас возникает много вопросов по поводу этих выборов, например, были ли подсчитаны все бюллетени и не уступил ли Болсонару. Но ставить под сомнение результаты выборов в Бразилии больше не разрешается ни там, ни даже здесь. YouTube только что объявил, что будет подвергать цензуре любые посты, вызывающие сомнения в общем количестве голосов. В заявлении YouTube сообщил нам, что они также расширили нашу существующую политику честности выборов, чтобы запретить контент, продвигающий ложные утверждения о широко распространенном мошенничестве, ошибках или сбоях на президентских выборах в Бразилии 2022 года. Подождите минутку. Выборы все еще продолжаются. Действующий президент не уступил. Откуда вы знаете, что утверждения не являются ложными? Конечно, вы этого не знаете. Вы принимаете чью-то сторону и используете цензуру, чтобы закрепить результаты. Это пропаганда. YouTube вмешивается в демократические выборы в суверенном государстве. Как это допускается? Сегодня вечером также поступили сообщения о том, что несколько сторонников Болсонару были убиты на улицах. Видеозапись есть в интернете. Очевидно, что все это представляет серьезную угрозу демократии. Но на данный момент администрация Байдена ни словом не обмолвилась ни о чем из этого. Почему именно так? И почему мы не можем знать? Почему американский гражданин не может смотреть все, что он или она хочет? И почему YouTube пытается повлиять на исход президентских выборов? Предполагаемая демократия... Кто-то должен спросить их. Промежуточные выборы, это давайте посмотрим. Через неделю с сегодняшнего дня мы подумали, что поговорили с нашим любимым врачом, чтобы оценить состояние здоровья одного из кандидатов. Джон Феттерман баллотируется в Сенат от Пенсильвании. Мы поговорим с ним в следующий раз. Кроме того, Джо Байден полностью передал контроль над южными районами Соединенных Штатов мексиканским наркокартелям, которые только что задокументировали, что Феттерман, идеальный представитель своей партии, сейчас баллотируется в Сенат в Пенсильвании и делает не очень хорошую работу. Во время недавних дебатов он, как мы вам тогда говорили, с некоторой грустью, вообще не мог связно говорить. И все же с тех пор его состояние не улучшилось. Вот его выступление на CNN сегодня утром. Давайте поговорим об инфляции, потому что это большая проблема для избирателей. В чем, по-вашему, заключается главная причина инфляции и должна ли администрация Байдена делать больше? Я просто I, I делаю I это. I, I Я думаю, что это просто так. Кроме того, давайте поговорим о массовом снижении налогов на триллионы долларов в структуре корпоративного налогообложения. Это правда. Триллионы долларов, которые увеличили дефицит, и теперь они все еще хотят поддержать их. Это правда. Я думаю, что с точки зрения очень серьезного отношения к борьбе с инфляцией, необходимо обеспечить, чтобы эти ставки были приведены в соответствии с тем, какими они должны были быть, когда они способны бороться с дефицитом. Как его жена может это допустить? Жажда власти действительно является первородным грехом. Нам по-прежнему не разрешают просматривать медицинскую карту Джона Фитермана. Вы можете примерно догадаться, что там. Но чтобы оценить его состояние, к нам присоединился наш главный врач, доктор Марк Сигелл. Эй, доктор, что вы об этом думаете? Такер, это выглядело в лучшем случае растерянным. У него, конечно, нет никаких признаков того, что он понимает, что сделало снижение налогов Трампом 4 года назад. Но я не экономист. Я заметил другую часть интервью, где он прямо сказал, «Опять же, я не разглашаю свои медицинские записи. У вас есть прозрачные письма от врачей». Посмотрите, врачи не настолько прозрачны в письмах, и это очень расплывчато. И я хочу знать подробности, почему. У него не только возникли бы проблемы с выражением своих мыслей во время этих дебатов с доктором Озом, и у него были бы проблемы не только со слухом, но и, похоже, у него были проблемы с пониманием. У него, похоже, были проблемы с одновременным жонглированием вещами, возможно, влияющими на принятие решений. Поэтому я хочу увидеть МРТ. Я хочу посмотреть, что невролог написал в медицинской карте. Мы знаем, что у него больное сердце. Он действительно сказал, что его инсульт произошел из-за сгустка крови из-за нерегулярного сердечного ритма. Я хочу посмотреть запись кардиолога. Я хочу увидеть эхосигнал. Посмотрите, он проявляет большое мужество, выходя вперед. Но здесь есть еще один вопрос, а как же избиратели Пенсильвании? Чего они заслуживают? Они заслуживают полного раскрытия информации. Они заслуживают прозрачности. Они заслуживают кого-то, что годен для службы. Такер, да, дело не только в личности путешествии Джона Фитермана. Доктор Марк Сигел, я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо. Такер. Итак, у Фитермана очевидные когнитивные проблемы, но это только начало его проблем. В его послужном списке ровно нулевые достижения. Его единственной настоящей работой было управление городом Бредок, штат Пенсильвания, который сейчас находится в худшем положении, чем когда он им управлял. Но это не помешало, поскольку на карту поставлен Сенат, лидером демократической партии появиться в Пенсильвании и сказать вам нет-нет. Он великолепен. Посмотрите на это. Я хорошо знаю эту работу. Джон прямо сейчас готов стать эффективным сенатором. Я думаю, что еще через несколько месяцев выздоровления вернется туда, где был. Но я думаю, что он действительно преуспел. Было бы здорово, если бы Джон фетчерман двигался вперед. Позитивная повестка дня. Кстати, дело не в том, есть у нас сенатор-республиканец или нет. Дело в том, есть ли у нас взрослый человек. Кто-то, кто плохо справляется с работой. Почему эти демократы приходят и ручаются за парня, который даже не может выиграть гонку в штате, где он вице-губернатор? Я думаю, что они просто хотят получить 51-й голос в Сенате, и они этого не ценят. Джон Феттерман не смог защитить свои радикальные высказывания, и это большая проблема в этой кампании. Он занимает эти крайние позиции, которых придерживался в течение многих лет. Они не имеют ничего общего с ценностями Пенсильвании. Хороший пример гидроразрыва пласта. Он называет это пятном на Пенсильвании. Мы хотим вести на это мораторий. Цитата. Это было всего несколько лет назад. Я вообще не поддерживаю гидроразрыв пласта. Я еще никогда не был на стадии дебатов, и впоследствии он продолжает говорить, что он решительно поддерживает гидроразрыв пласта но он не в состоянии примирить их. И я думаю, что пенсильванцы говорят то, что многие американцы могут сказать сами. Это то, что Вашингтон ошибается с радикальными позициями. Я выступаю за баланс. Но вот что меня беспокоит. В ночь дебатов Федерман собрал миллионы долларов для продвижения своей предвыборной кампании. Прямо сейчас он получил гораздо больше от других лидеров Сената, чем я когда-либо мог себе представить, что получу от кандидата, который не будет объяснять свои радикальные взгляды. Поэтому, пожалуйста, помогите мне дать отпор. Обратитесь к доктору Эта гонка в конечном счете будет определяться Рекламы, играющий с обеих сторон. Я хочу иметь возможность говорить правду о Джонни Фиттермане больше, чем он лжет обо мне. Немного нереально, что он продолжает нападать на вас за то, что вы богаты, каковым вы являетесь, но вы заработали свои деньги. Это парень, который жил на средства своих родителей до позднего среднего возраста, у которого никогда не было настоящей работы. И у него взгляды богатого ребенка. Он против гидроразрового пласта. Как вы думаете, на что похожа сельская местность Пенсильвании? Как вы можете быть против гидроразрыва пласта в штате, который отчаянно нуждается в доходах от энергии? Я не очень хорошо это понимаю. Вот почему он так резко отреагировал на это. Но это выходит за рамки этого. Он занял твердую позицию защиты преступников, а не желаний невиновных. Он хотел освободить треть всех заключенных. Он утверждает, что если бы он мог просто взмахнуть волшебной палочкой, то избавился бы от пожизненного заключения за тяжкое убийство. Он пытался вытолкнуть 25 убийц из тюрьмы, вопреки желаниям других членов комиссии по условно-досрочному освобождению. Бизнес покидает Филадельфию, где я сейчас нахожусь, потому что это все еще опасно. И братский орден полиции. Когда они поддержали меня, это было единодушно, потому что они просто хотят делать свою работу. Да, и им это нужно, потому что этот город действительно находится на грани. Это очевидно, когда вы туда приезжаете. Я ценю доктора Аза. Счастливого пути. На следующей неделе будьте осторожны. Итак, прямо перед промежуточными выборами кто-то врывается в дом Нэнси Пелоси и нападает на ее 82-летнего мужа с молотком. Это ужасно. Но это не меняет того факта, что многие детали, рассказывающие нам о нападении, не имеют никакого смысла вообще. И мы расскажем вам, что не имеет смысла. После того, как мы вчера вечером попытались докопаться до сути истории, связанной с нападением на пола Пелоси в Сан-Франциско в прошлую пятницу вечером, мы не смогли и до сих пор не можем. За последние 24 часа ничего не прояснилось. Полиция Сан-Франциско по неясным и неоправданным причинам по-прежнему отказывается обнародовать записи с камер наблюдения, которые ответили бы на большинство вопросов. А теперь возникает еще больше вопросов о том, почему дом Пелоси предположительно не охранялся в ту ночь, сообщает CBS News. После 6 января. Нэнси Пелоси перевела сотни полицейских капиталийского холма в отделение на местах в Тампе и Сан-Франциско. Знаете ли вы, что теперь у нее есть собственная полиция? Смысл состоял в том, чтобы защитить членов Конгресса, предположительно от армии Канона Дональда Трампа. Таким образом, в Сан-Франциско было полевое отделение полиции Капиталийского холма, согласно его новостному аккаунту. И все же, каким-то образом, в доме спикера Палаты представителей в пятницу вечером не было никакой охраны. В этом нет никакого смысла. В этом тоже нет смысла. Это предполагаемый блок обвиняет. Дэвида д Паппи? Взгляните на него. Он читается как активист левого крыла. Представление о том, что опубликовал бы экстремист канона. Значит, этот парень был бездомным, психически больным и зависимым от наркотиков, который заплатил за регистрацию сайта? В первый раз сайт появился в архивных сервисах в день нападения. Что это значит? Например, как вы могли бы это объяснить? Может быть, есть хорошее объяснение. Я ни на что не претендую, просто задаю вопросы. Как говорится, но это справедливые вопросы. Но никто в средствах массовой информации не собирается задавать эти вопросы. Почему? Гленн Гринвальд – независимый журналист. Его работа находится на подуровне. Он присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы оценить ситуацию. Гленн, большое спасибо, что пришли. Так что все, очевидно, испытывают боль при мысли о 82-летнем мужчине, которого удариком. Это самое худшее, что только можно вообразить. Сейчас это довольно распространенное явление. Но почему остальные из нас должны сидеть здесь и принимать очевидные несоответствия в истории, которые имеют последствия для государственной политики? И не говорить ничего, чего мы, очевидно, не должны. И я думаю, что это самый важный момент во всем этом. А именно то, как многие миллионы людей были приучены верить что это аморально или даже какое-то отражение психического заболевания. Как будто вы сторонник теории заговора. Если вы немедленно и безоговорочно не примете любую историю, которую вам расскажут авторитетные учреждения, и самое удивительное в этом, Такер, то, что эта структура создается журналистами, людьми, чья главная цель в жизни должна заключаться в том, чтобы подвергать сомнению и оспаривать утверждения сильных мира сего, а вместо этого они демонизируют любого, кто это делает. Скептицизм сам по себе никогда не может быть ошибочным. Скептицизм говорит, что в том, что нам говорят, есть дыры в доказательствах и ошибочные рассуждения, даже если позже появится доказательства, это. Сам по себе скептицизм был не просто обоснованным, но и необходимым. Поэтому Джеффри Эпштейн покончил с собой. Русские взорвали свой собственный трубопровод. Джулиан Ассанж – преступник. Возможно, у нас вошло в привычку просто принимать самые нелепые из возможных утверждений и переходить к следующему. Такое ощущение, что мы именно там, где находимся. Я имею в виду, я помню, как Виктория Нолан, официальный представитель Госдепартамента, отвечающая за Украину, выступила перед Конгрессом и сказала, «Мы действительно обеспокоены тем, что у вас США и Украины, есть биологические лаборатории, которые очень опасны. Если они попадут в руки России, это может стать катастрофой. И любой, кто сказал «подождите», что она имеет в виду, был мгновенно заклеймен как сторонник теории заговора. Скольких людей называли сторонниками теории заговора? Они задаются вопросом, работает ли вакцина так, как им сказали, или что-то еще. Это то, что они делают? Демонизированный допрос. Я думаю, вы были там в ту ночь. Какие биолаборатории в Украине? Заткнитесь. Апологет Путина. Какое средство для очищения неба? Свежий воздух здравомыслия проникает в студию. Большое вам спасибо. Спасибо, Такер. Таким образом, преступность в Соединенных Штатах вышла из-под контроля. Это не преувеличение и нападение Пола Пелоси, к сожалению, еще один тому пример. Но есть и другие. В социальных сетях появляются новые ужасающие видео преступлений. Они не хотят, чтобы вы их видели, потому что они хотят, чтобы вы подумали, о, все в порядке, или приняли причитающиеся вам наказания. Но мы все равно вам их покажем. Прямо сейчас.